И сегодня мы продолжаем проходить э, за... вот э, мы в нашем доме который мы в прошлый раз построили и я добыл немного угля пока ходил и э, на сегодня у меня план поспать это раз потому что за окном ночь а во вторых пойти и закрыть дверь и пойти найти шахту Потому что, кроме железа и угля, мы ничего с вами так и не добыли. А нам нужно золото для яблок, для похода в ад. Нужно алмазы, опять же, для ада. А также для полного прохождения майны. Ну и всякое по мелочам. Лазурит там. Э, где это все искать? У меня возникла проблема в... такая что поблизости нет нормальных пещер. То есть, вот такие вот есть пещеры, с как сказать, с не очень рельефом, там они заканчиваются в конце тупиком. То есть, идут не, в никуда, либо э, идут наружу. Так, отлично. Сдохнуть вообще сейчас охрененно будет. И вот сегодня цель моя это найти обычную пещеру, либо... Ёперный театр, ты чё? А, ясно. А, найти... Блин. найти пещеру, либо сделать её самому. Но, скорее всего, я буду делать сам шахту. Поэтому я пойду сейчас домой, возьму немного факелов, сделаю лестниц. И мы уже продолжим где-то на высоте так 90-й. Я не знаю. Так что да. Ну а перед тем, как я это все начну делать, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте мне лайк. Это помогает по движению моего канала. Спасибо. Я сейчас все подготовлю, и мы с вами встретимся. Дорогие друзья, я прорылся с помощью ступенчатого вот этого Туннели. И нашел маленькую пещерку. Ну, как маленькую? Не совсем. Но вот как-то так я рылся. Сейчас я на 30, ой, на 25 высоте получается. Тут полно угля. Которую я сейчас, которую, которую которые я сейчас соберу. И пойду, наверное, искать дальше. Я там уже видел золото где-то. Как только спустился. Кстати, я как только спустился. Первое, что я вижу, это зеленожопу тварь. Которая меня чуть не убила, кстати. Но я ее убил. Так. Так. Получается, вот, угли я уже собрал, да, вот, тут еще осталось, это нафакиваю мне, больше угли мы здесь собирать не будем, собака, что-то, какие, так, так все, да, там какая-то хрень, тут тоже какая-то хрень, так, я нашел пару слитков, пока копался. Ну, как нашел? Я нашел железную году и сделал пару слитков. Сейчас я сделаю еще палки и одну кирку. Я каменные сделал, чтобы прорыться, но мне их две вполне хватило. Точнее, даже одной. И теперь будем копать ресурсы. Которые Которых тут довольно много, слушай. И железо есть, отлично. На вторую железную кирку мне сполна хватит. Так. еще бы.. Блин. Мне бы еще эм, алмазов. Желательно. О, лозовит. И все. Не густо Не густо Не густо не густо. Ладно Надеюсь дальше будет получше Потому что я вижу пещеры, Хреновая Даже не объемная Тут угля до хрена От нормальных ИС Которые мне нужны Их тут вообще нет Понимаю, да? Но уголь тут есть. Это хорошо хоть что-то. Вообще, думаю, я сейчас нарвусь на какую-нибудь тупую пустую пещеру. Но этого не случилось, как видите. Так. Что дальше? Ли, ну а если. Нет, тут дальше продолжение. Я думаю, это обход, только с другой стороны. Ну да. Стоп. Так. Простите. Надо запомнить 3. 4 минуты, короче. На четвертой минуте я нашел координаты озера, которое уходит в пещеру. Причем довольно необычное озеро. Мне вот нравятся такие генерации карты это просто офигенно ну, что может быть лучше так это получается там... блин там железо о тут железо но ну, тут чаще алмазы попадаются но я их что-то навижу пока так у меня железная кирка же еще я копаю каменный нет не имею дурак так, все. Кстати, а как я назад вернусь, то есть я не... про то, что, ну, спуститься я спустился, но назад я не вернусь, наверное. Не, на самый верх я вылезти смогу, но на ту лестницу, где там до этого был, я, наверное, не вернусь. Ладно. Блин, хорошо Нет, тут ничего нет Отлично Чё отлично, чё ты болтаешь Что такое А, а, -а, -а ну Ясно, было озеро Короче С дном из песка Блин, сейчас задохнусь и вот это озеро как раз таки обвалилось, то есть дно неустойчиво было обвалилось, и вот из-за этого появилась вот такая вот аномалия 9 раз там лазурит надо дойти поставить его все нахер готово Короче.. Чай я ещё не дорылся, конечно, но мне стоит, потому что я тут слышу какие-то звуки. То ли крипер, то ли зомби. Я пока точно не разбираюсь. Отлично. Можно ли подняться наверх? Вопрос серьезный. Мне он даже.. Я уже начинаю им задаваться, потому что. Как-то все странно. Ну, там, конечно, есть железо. Но нафиг мне это железо нужно, когда у меня нафиг... так блин выбирайся ага опа все вот тут где-то возможно будет алмаз но это не точно Ладно, надо возвращаться домой. Давайте я это сделаю не на запись. Я бы мог просто умереть, но у меня тогда вещи потеряются. А мне очень нужны эти руды железом. Вот представляете, вот гуляете вы так, да? Гуляете? А вот озеро, да? Находите вы озеро? А в этом озере оказывается внутри целая пещера, возможно, с довольно хорошим рутом. Вот эта хрень мне пригодится. Очень даже сильно. Давайте я ее немного накопаю все-таки закадом а вы пока подождите очутимся уже